Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Vator 10 открытие смены и пробитие чеков. На кассовом аппарате Vator 10 открытие смены происходит автоматически при первом пробитии чеков, если смена была закрыта. Для пробития чеков заходим в режим продажи, выбираем товар, который будет продан, вводим стоимость, по которой будет продаваться товар,